И всем привет, вы канала ТВ. Это вторая часть э, угу. сериала. Золушка, давайте начинать. Давай, не дотёп, встав, э, вставай, и всё немедленно исправляй! Ха. Ну, а ты это допустил. Вот, приодевайтесь. Как это золнышко бесит. Я же ничего вам плохого не сделала. Да-да, теперь принеси нам нормальной пищи. Чего вы хотите? Только, пожалуйста, не крутитесь, ругайтесь. Ты нам принесешь... Пожалуй, Еще раз такой же штучку. Вам же не понравилось. Живо. Да, девочки, принесу. Как же мне хочется, чтобы я чтобы я жила, как обычный пунь. Но это никогда не будет. Вот сейчас вот это надо еще перестирать. Я так хотела быть нормальной. Ну да, я, видно, никогда не стану обычной хорошей пони. Надо прочесаться. У меня такой красивая пони. Я живу в таком прекрасном месте. А? Ой, ой-ой-ой, кто это, кто это? Так, так, так, так надо сразу потереть. Кто это там? Я что-то никого не видела. Добрый день, миссис. А, ой. Здравствуйте, а кто вы такой? Я... Гонец, я вам... Я присылаю всем письма. Сейчас я вам принесу его. Так, вот это вам королевское письмо. О, это для всех? Да, перед, передайте, пожалуйста, это хозяйки. конечно, конечно. Сейчас до свидания. До свидания. А, матушка, что тебе надо? И вообще-то я мадемуазель или мадам? Мадам, подойдите, пожалуйста, сюда там письмо пришло. Какое еще письмо? Что ты там опять натворила? Что мне письма пишут? М -м -м. Стойте, девочки, королевское письмо. Королевская что? Что? Какой же королевский в смысле? В смысле? Вы только послушайте... Ой, секундочку. Всех, э, при... Всех принцесс зовут на бал в честь э, его величества принца. И понравившаяся ему девушка может быть его принцессой, девочки. Что же мы стоим? Давайте же одеваться. Поехали на бал. Бал будет через несколько часов. Значит, я тоже с вами поеду. Кто тебе сказал? Это глупость. Может быть, ты поедешь, если уберешь весь дом, покормишь кота. Посадишь пять, э, семь роз под окном. Потом соберешь дров Помоешь Люцифера, Под... приготовишь вс... нам всем обед, а потом прочистишь mm -hmm. дымоход. Тогда и только тогда ты сможешь поехать на бал. Mm -hmm. Ты поняла? Да, поняла вас, мадам. Ты принесла, надеюсь, моим дочерям наряды. Да, они там чудесные. Девочки, собирайтесь, мы едем на бал. Наконец-то! Ура! Все, дочери, вы очень прекрасно выглядите. Что ж, поехали. Я надеюсь, что вы станете принцессами. О, мадам. Да, золушка. Хочешь дополнительную работу? Нет. Я почти все сделала. Да. Так уж и бишь, ты можешь поехать, ну. Если подберешь наряд, без наряда никак. Никак. Никак. Так что подбирай наряд не до тёпа. Хотя у тебя нет. Да, вы прав. Найдешь наряд, может и поедешь ты на бал. так? Нет, дочери, быстрее залезаем. И Поехали на бал. А, да, а, да, да, да пойдем, пойдем. Все, поехали. У -ху! У -ху! А что было у Золушки? Я никогда не буду принцессой. Я об этом даже не могу мечтать. Ах, как мне хотелось бы быть принцессой, но я всего-то уборщица. Так жаль. Надо мне подобрать платье, может, ей правду. Нам может неправда не суждено, даже судьбой, наверное, быть. Ах, с принцем. Ладно, пойду. Поищи платье. Или по делу какие-нибудь еще дела. Как хочется быть принцессой.